Давай стрелять, чего мы ждем теперь, когда наш сок повсюду теплый, мы в его цвету возились, прилипали к острым взглядам и ножам, своим же лезвиям, которым шаг и мат один лишь слышен из-под Смысла начинать, пора зарыться и опять Дышать сквозь землю и песок и плыть по грязи за любимый эшафот А там нас ждет другой урок Но что мы будем делать, если он сильнее меня? Куда тогда пойдем? Давай стреляй, твой револьвер Готов к тому, что я без бесповоротно сгнил И он меня вдруг у расколет Но не стоит ждать, пока я допою свою мольбу тебе И допою свои стихи тебе И доживу свои твои минуты дней и доберусь до берега, где тень змей вдруг замирают Посмотреть, что мы с тобой Опять решили сделать со своим Одним, единственным И общим телом, делом, сном